И не без долгих предисловий я предлагаю вам отправиться со мной в это увлекательное путешествие в прошлое. И на этот раз поговорить об игре «Гарри Поттер и Узника с Кабана». Гарри Поттер в свое время буквально заворожил читателей и зрителей по всему миру. История о приключениях мальчика, который выжил, а также его верных друзей, стала неотъемлемой частью современной популярной культуры прославившие не только Джоан Роулинг, создательницу серии книг о юных волшебниках, но и актеров, воплотивших эти образы на больших экранах, а именно Дэниела Рэдклифа, Руперта Грина, Эмму Уотсон, Тома Фелтона и других. Популярность серии романов и фильмов не могла обойти игровой индустрию стороной, отчего в 2001 году вместе с экранизацией первой книги вышла одноименная игра «Гарри Поттер и философский камень», которая была воспринята критиками и игроками хоть и хорошо, но оценка выше 6,5 из 10 не поднималась. Продолжение игры, также вышедшая вместе с фильмом, уже было воспринято теплее предыдущей игры. И каждую из игр, а их версий для каждой платформы было довольно много, хвалили за многое. Продолжателем традиции предыдущих игр стала вышедшая в 2004 году игра Гарри Поттер и Узник Аскабана. Однако некоторые люди считают ее откровенно слабее предыдущих игр. И почему именно ее считают таковой, мы и попытаемся выяснить в ходе этого обзора. Итак, как я уже сказал, вышла игра в 2004 году. Основным издателем игр для разных платформ стала компания Electronic Arts, также разработавшая игру для консолей PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. Версией для персональных компьютеров занималась студия No Wonder, разработавшая две предыдущие части для того же персонального компьютера, а также такие игры как Shrek 2, Подводная Братва и Lemony Snicket 33 несчастья, о которой мы как-нибудь тоже поговорим. Ну и стоит упомянуть, что версию для Game Boy Advance разрабатывала компания Gryptonite Games, известная в узких кругах своими неплохими играми для портативных консолей. И тут некоторые могут задать вопрос, зачем я делаю обзор на версию игры для ПК, если есть более удачные версии на других платформах? И тут на самом деле очень простой ответ, потому что ситуация схожа с игрой Человек-паук 2. Видите ли, у меня до определенного момента не было игровых приставок, кроме китайских дэнди и сеги, а посему поиграть в хорошие игры для них созданные я попросту не мог потому что приходилось довольствоваться компьютером, да и я в принципе не жаловался. Все вышедшие версии сильно отличаются друг от друга стилистикой, геймплеем и внутриигровым сюжетом. Версия для ПК, кстати, принято считать самой отличающейся от первоисточника, но об этом мы как обычно поговорим ближе к концу. Игра же начинается с того, как трое главных героев Гарри, Рон и Гермиона, соответственно, едут в Хогвартском экспрессе и готовятся к новому учебному году в Школе Чародейства и Волшебства. Друзья узнают, что из волшебной бутырки сбегает опасный маг по имени Сириус Блэк, которого посадили за предательство и убийство родителей Гарри. В этот же момент урона сбегает ручная крыса, которую они все вместе идут искать, после чего сталкиваются с дементорами, которые остановили поезд, дабы отыскать Сириуса Блэка. Гарри тут же вырубается, после чего прибегает новый учитель по защите от темных искусств Римус Лепин и изгоняет дементоров с помощью заклинания Экспекта Патрону. А после этого начинается обычная школьная рутина в виде обучения новым заклинаниям и тому подобного. И здесь мы переходим непосредственно к геймплею игры. Игра представляет собой приключение, в ходе которого нам предстоит побегать за трех основных персонажей по территории Хогвартса и обучиться новым заклинаниям, а также сражаться с волшебными недругами. К сожалению, игра не даст игроку выбор какого-то конкретного героя из трех главных, а сама в нужный момент будет отдавать вам контроль над ним. Сделано это потому, что каждый из главных героев помимо стандартного набора заклинаний будет иметь одно или несколько уникальных, которые будут нами изучены в ходе прохождения игры. Прежде чем перейти к уникальным заклинаниям, я расскажу о тех, которые могут использовать каждый из героев. Это такие заклинания, как Аллахомора, позволяющие открывать замки, Депульса и Риктусемпра, позволяющие отбиваться от противников, Спанджифай, применяемая на специальную платформу и позволяющая прыгнуть выше или дальше, смотря куда вам надо, и «Люмос», применяемая на каменных горгулях позволяющая проходить сквозь некоторые стены. Также иногда вам придется совершать командные заклинания, чтобы открыть нужную дверь, атаковать босса или сделать еще что-нибудь в этом роде. Теперь перейдем к уникальным заклинаниям. Рон научился заклинанию «Карпа Ретрактум», с помощью которого он может притягиваться к специальным рычагам, или тянуть на себя рычаги, веревки или каменные блоки, с помощью которых он может перебраться через пропасть или подняться выше. Гермиона обучится заклинанием Трансфигурации, таким как Драконифорс и Лапифорс, с помощью которых она сможет превращать статуи кролика и дракончика в живых кролика или дракончика. Гарри же обучится заклинанию Глациус, с помощью которого он сможет замораживать огненные предметы и водные источники, по которым будет скользить как по аттракционам из Аквапарка. А также заклинание эксперта Патрону, необходимое для борьбы с дементорами. Каждое обучение заклинаниями представляет собой прохождение специальных локаций, предназначенных для практики этого заклинания. В каждой такой локации вам необходимо будет не только прыгать по платформам и бороться с фантастическими тварями, но и собрать 10 щитов в виде герба Хогвартса. Если собрать все 10 счетов за первое или повторное прохождение, вам выпадет возможность попасть в призовую комнату, где за отведенное время вы должны будете собрать максимальное количество конфет, тыквенных кексов или пирожных, выступающих в игре местной валютой. Конфеты, они же Бабы и бобы Берти Ботс, в основном будут тратиться на покупку коллекционных карточек, а также недостающих тыквенных кексов и пирожных. Тыквенные кексы позволят вам купить более редкие карточки, а пирожные позволят вам купить пароли к портретам, о которых мы поговорим чуть-чуть позже. Кроме обычных практических уровней, по каждому из заклинаний в самом конце будут проводиться и экзамены по этим же заклинаниям, в ходе которых нам нужно будет собрать 5 щитов. Помимо этих уровней, игрок сможет перемещаться по территории замка, представляющей из себя свободное передвижение как внутри замка, так и снаружи. Внутри замка нас ждут по сути 8 этажей. Представленные в виде относительно небольших помещений разной степени наполненности. На первых трех этажах в основном проводятся уроки. Остальные же в основном имеют закрытые секции с портретами, для которых нам и нужно покупать пароли. Внутри каждой такой закрытой секции игрока ждет небольшое испытание, наполненное неплохим количеством бобов, пирожных и кексов, а также коллекционной карточки. Всего таких секций 8, причем две из них находятся в темнице. Коллекционных карточек же в игре 80 штук, и собрать большинство из них на самом деле не представляет особого труда, когда как 6 важных карточек достать не так уж и легко. В основном карточки собираются путем исследования Хогвартса, потому что они могут просто где-нибудь лежать или быть закрыты в сундуке с бабами. Кроме того, некоторые карточки можно будет купить в лавке Фреда и Джорджа или у обычных студентов Хогвартса, которые стоят тут и там. Еще карточки можно собрать в количестве до 5 штук, проходя специальные мини-игры. Первые две представляют собой битвы с ордой сказочных существ, идущих в виде наступающих волн противников, представляющих собой толпу пикси и страницы чудовищной книги чудовищ. И в конце каждой из волн нам дадут одну из пяти карточек. Третья мини-игра представляет собой 5 полетов на гиппогрифе, в ходе которой нужно пройти через нужное количество колец и собрать максимально возможное количество очков. Последние 6 карточек вы получите только тогда, когда соберете 74 оставшиеся карточки. Тогда вы сможете получить доступ к секретной карточке, которую Фред и Джордж пообещали вам отдать бесплатно, если вы соберете их все а также доступ в бонусную призовую комнату, где нет таймера и где хранятся оставшиеся 5 карточек. Проще говоря, если быть особо внимательным во время прохождения игры, искать секретные места в Хогвартсе и на уровнях, а также иметь большое количество бобов и тыквенных кексов, то собрать все 80 карточек не составит особого труда. Во время обычных прогулок по Хогвартсу или прохождению уровней вам то и дело будут встречаться магические противники. При этом их разнообразие довольно обширно, несмотря на то, что встречаются они в основном на определенных уровнях. Например, на уровнях, где мы играем за Рона, нам будут встречаться Огненные Крабы, которые довольно странно атакуют игрока, будто жертвы интернет-троллинга. На уровнях с Гермионой нам то и дело придется встречаться с Бундимумами, представляющими собой... Эм... Даже не знаю, как их описать. В общем, они плюются кислотой, оборачиваясь вокруг своей оси и создавая тем самым круг этой кислоты. И чтобы их обезвредить, нужно сначала оглушить это существо, а потом прыгнуть ему на голову, как этот ваш итальянский водопроводчик. На уровнях с Гарри нам будут противостоять огненные саламандры, которых можно одолеть, заморозив их самих и огненный очаг, из которого они появляются. Помимо этого, противниками будут также упомянуты ранее эльфы Пикси, зачарованные книги, страницы чудовищной книги Чудовищ, а также заколдованные скелеты. Но самыми бесящими противниками являются эти вот чертики, которых нельзя атаковать с помощью магии. Они кидаются в игроках лопушками, которые нам и нужно подобрать, чтобы кинуть их обратно в толпу чертиков. Кроме этого, редко, но метко на сцену выползают боссы в виде все той же чудовищной книги чудовищ и местного надоедливого привидения по имени Пивс, который встречается трижды за игру, и в целом боссы здесь не представляют особой угрозы и побеждаются по щелчку пальцев. В целом о геймплее все. поэтому мы по традиции переходим к другим аспектам игры. Начнем как обычно с графики. В принципе, для 2004 года она неплоха, довольно качественная и красочная. Да, модельки персонажей и мобов в игре все еще угловатые, но опять же, это 2004 год. Кстати, так получилось, что у меня персонажи в катсценах просто стоят и молчат, когда как на фоне звучат их голоса, а на лице присутствует мимика. Не знаю, с чем связана эта ошибка, но это единичный случай, и в целом мне графическая составляющая игры зашла. Теперь я музыкальной составляющей и звуки. В целом музыка в игре довольно приятная, хоть и однообразная, как по мне. Она вполне способна повлиять на атмосферу волшебного учебного заведения и на все, что происходит в данный момент. Так что за музыку однозначно плюс. Что до озвучки... Ну, я проходил игру с английской озвучкой, и в целом она неплоха. Голоса аутентично подобраны и не режут ухо, так что в этом плане с игрой все тоже хорошо. Однако я не могу не упомянуть о русской озвучке, которая мне в целом тоже заходила. Так что я просто вставлю для сравнения две звуковые дорожки, и вы сами оцените. Походит, в игре русские голоса или нет. Рон, я Не Вчера вечером я слышал, как твой папа говорил о Сириусе Блэке. В Министерстве магии думает, что он охотится за мной. Блэк сбежал, чтобы добраться до тебя? О, Гарри, тебе нужно вести себя очень осторожно. Не ищи неприятностей на свою голову. Я никогда не ищу неприятностей. Они находят меня совершенно самостоятельно. Ну а теперь перейдем непосредственно к тем деталям игры, которые ей в пользу не идут. И начну, пожалуй, с самого разочаровавшего меня фактора. Игра чертовски короткая. Если особо не заморачиваться над собирательством карточек и прочего стафа и просто быстро пробежать игру, то на все-про все у вас вполне может уйти всего 2 часа. Я не шучу. Общее количество записанного геймплея у меня составляет 2 часа и 33 минуты. И это с дополнительной беготней за карточками и изучением замка. Также мне не очень понравился сюжет, который по сравнению с фильмом или книгой не сильно, но резонирует. Некоторые сюжетные детали тут упущены, а события очень стремительны, что никак игре в плюс не идет. Еще в игре нет Квидича, одной из самых важных деталей в мире Гарри Поттера. Ну, то есть он есть, но в качестве кат-сцены. Не знаю, сделано это из-за того, что в фильме Квидичу особо внимания не уделялось, или еще по какой-то причине, но факт налицо. Квидича в игре нет. И пожалуй, на этом основные минусы заканчиваются. Так что перейдем к итогам. Гарри Поттер и Узник из кабана игра во многом неплохая. Но со своими недостатками. Однако мне она все еще нравится. Да, она короткая, с не особо интересным сюжетом. Но она все еще остается игрой и развлекает игрока, как может. Печально, что эта игра для студии No Wonder стала последней, что вышла из-под их пера. Ну, то есть не вообще последней, а последней игрой про Гарри Поттера. Предыдущие игры были сделаны неплохо. И кто знает, что было бы, если бы они продолжили делать игры про Гарри Поттера? Может быть, вместо этого Кубка Огня мы видели бы совершенно другую и более интересную игру, а может быть, она была бы провальной. Но, тем не менее, Узник Аскабана смог заслужить место в сердцах многих игроков по всему миру, как и в моем. А значит, No Wonder сделали хороший развлекательный продукт. От меня игра получает 6.5 из 10. И на этом, пожалуй, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео вам понравилось, Обязательно чекайте текстовые версии вышедших обзоров на сайте StopGame.ru и пишите комментарии об этой игре, если есть что сказать. Всем хорошего настроения, ну а с вами был Хэмилтон. Увидимся в следующий раз. Пока!